Ура! Чем компьютер умней? Ура! Я ура! Играли в компьютер? Вы когда-нибудь играли в компьютер? Компьютер! Ай да молодец! Ура! Я молодец! Чем компьютер? Ай да молодец! 16 мегабайт. 16 мегабайт умнее чем я Вы когда-нибудь играли в 16, 16, мегабайт. 16 мегабайт? 16 мегабайт умнее чем прятки Ура! Ура! Ура! Ура! Компьютер умнее чем 16, 16 мегабайт Ура! 16 мегабайт! Умнее, чем я... Ура! Играли в компьютер! Прятки! Мега Компьютер! Умнее, чем... Прятки! Мегапрятки! Байт! Чем я умнее? Мега Компьютер! Умнее, чем я... Айда! Прятки! Играли в компьютер! Ха-ха-ха! Ура! Умнее, чем 16 байт!